Ребята, хочу показать, как продвигается. У нас спил деревьев. Уже одно дерево почти убрали. Сережа убирает. Все реально круто. Очень быстро. Деревья огромные. У них уже такие корни. Мы сначала начали обкапывать. выкручивать. мы его полностью не сможем, потому что корни уже углубились туда очень-очень глубоко. Поэтому ну, максимально, как сможем, уберем его, конечно вот такое вот деревце. Всегда, конечно, жалко рубить деревья, потому что все это живое. Но и у не хочу точно на участке у себя. А, тебе модно в этих очках? Да. Да. Ян помогает. Шлять. И здесь убрали яблоня у нас была, она очень сильно мешала двум соснам. Сейчас хоть сосны начнут нормально расти, потому что в одну сторону она пушистая, а в другую лысая. Поэтому хорошо, что мы убрали. Сейчас это дерево уйдет. Ребятам, конечно, веселье здесь, раздолье. Сейчас они лазят, как обезьяны. Обрисовали мне уже мелом дом. Розового цвета, взяли мел розового цвета и начали мне там клумбу, по-моему, начали даже чуть-чуть фасад обрисовывать. На, наругала, забрала мел у них. Поставили стульчики, у нас здесь кинозал. Интересно, всегда наблюдать за такими глобальными процессами. А? кино смотреть пришел, да? несколько дней назад подстригали березу, убирали лишние ветки, которые мне тут не нравились. И смотрите, что я сделала. Я навязала веники березовые для бани. Повесила сюда один и другой вон он. По-моему, веники для бани заготавливают на Святую Троицу. Или же летом. А вот то, что сделала я, навязала сейчас, то это чревато тем, что мы придем в баньку, начнем париться и посыпаются быстро листья. Вот это вот может быть. По-моему, так. Не знаю, напишите. Снова вот на поставлю то же место, полюбившееся мной. Многие из вас пишут, что не нужно высаживать хвою на участке, убирайте сосны. Это плохо. Ребята, сосны мы не уберем. Сосны будем еще покупать. И в принципе хвою будем покупать, елки будем высаживать, поэтому не уберем. Нам нравится очень хвой на участке. Она всегда вечно зеленая. И запах от нее невероятно крутой. Что касается плодов, деревьев, может быть, что-то мы и приобретем. Там Сережа что-то опять начал пилять. Так, вот мы уже расчистили. Смотрите, под газон уже место подготовлено, уже все разравнено, трамбовано, все, только бери, высеивай, вот это вот мы сделаем в ближайшее время, либо сегодня вечером, либо уже завтра, а послезавтра дождь обещают, так что там Сережа кстати, еще насчет сосны, вот вы говорите нельзя, нельзя там сосну на территории дома, это как-то очень плохо, там приметы какие-то есть, но как так получается, сосновую мебель мы приобретаем, она у нас благополучно находится в домах, в квартирах, мы устанавливаем столярку из сосны, в общем, и много-много других предметов интерьера мебельных, а на территории дома почему-то нет, это всего лишь установки, от которых нужно избавляться и нужно делать то, что нравится в первую очередь, а не то, что где-то кто-то сказал. Ну, неплохо, неплохо, движемся достаточно быстро. красиво розовой смесью мы заправляем бензопилу Это смесь бензина и масла такой компот так. Сережа уже приступил к траве мы уже высеиваем ее смотрите купили вот такую специальную как населка да называется Оказывается, не руками, как мы обычно это делали, а все по-человечески можно делать. Сколько она стоит? 600 грин. Ого, 600 грин. Кажется, где-то грин 200. Марка не дотягиваю. Так, и что мы сюда насыпали ее и дальше. Везешь и она сама все ну, высыпает. Да? А я только что высадила берез клет. Вот три у меня кустика. Мне сказали, что листики он не сбрасывает. Он вечно зеленый. Будет разрастаться и сюда на бордюрчику вот так шапочкой потом пойдут. И он будет очень красиво свисать. У этого куста мне понравилось, что листочки необычные. По краю белый цвет и зеленый такой цвет еще необычный. Все, пусть растут. Ренат... Изъявил желание помочь. Говорит, давай попробую. Вот, в принципе, уже видите, как все равномерно высыпается. И достаточно густо. Но ну, там густоту, по-моему, регулировать, да, Сереж, можно. Прикольно. Да, сколько сейчас технологий разных, чтобы облегчить себе жизнь? О как! Исторический момент! Марк, а ты хочешь попробовать? Ты пробовал уже, да? Марк? Я ещё хочу. Ещё хочешь? Ринат, дай ему. Ринат, дай Марку. Вот так, да. Ну, Ладно, Маркила. Давай, давай, давай. Давай я тебе насыплю. Ровно. Ровно. Ой, как-то надо и камеру держать. Так, секунду, давай, помоги. Ага, спасибо. Вот так. Чтобы езжу. Это мы сейчас рукой равномерно распределим. А угу. чего так много? Все, хватит. А, умничка. Круто, да? Mm -hmm. а это папа сказал так переставлять аккуратно. Mm -hmm. Mm -hmm. Следующий этап укатываем катком. Сережа говорит, что, наверное, потяжелее. Нужно еще каток сделать. Это больше воды добавить, да? Сейчас сколько ну, здесь воды? Объемом, а ты полный его налил Полностью. воды, да? Ну, не угу. то 100 килограмм. Поднять его сложно. Угу. Вот так вот. Каждый занят своим делом. Работа идет. Осенью всегда, мне кажется, начинают люди так активничать. Быстро-быстро начинают что-то пересаживать, высаживать, убирать. Бесна, по-моему, не такая активная у людей, Нет, не как выходит, выходит, выходит. потому что непонятно, когда сейчас, Непонятно, когда тепло настанет. Думаю, рано, рано". Ну да, осенью ждут уже вот-вот и все. Сейчас будут холода. Не успеем. Надо типа до холодов, чтобы Что такое Маркуленочек? Марта, не ходи. Папа сказал, тут не ходить. Уселась я на веранде. Пыталась тут от солнца спрятаться, потому что солнце, когда разворачивается в этой части дома, очень-очень-очень оно печь начинает. И сегодня такая погода, видите, вообще ни одного облака. Класс, тепло. Хорошо. Все это, конечно, сложно очень сложно, физически сложно. Подготовка только отнимает очень много сил и труда, но зато потом такой кайф, когда ты видишь плоды своего труда, когда это радует тебя из года в год, когда это все становится краше и краше. Что еще с теми ветками надо делать? Но это уже будем после того, как уже закончим с травой, и потом начнем разбираться с ветками. Их очень-очень-очень много. Вот они лежат. Ну, это все пойдет на дрова. Тоже вывозить не будем. Мы тоже аккуратно их порежем, попиляем, сложим и пусть лежат. Все, заканчиваем уже. Это часть и все, да? И идем резать арбуз. Я арбуз хочу. Арбуз кушать, я арбуз хочу.